Давай. В общем, вопрос у меня, да, самый основной. Вот ты спрашиваешь, как бы, Коррелейшн центр. Ну, вот я говорю, что я читал все твои описания, видел, большинство просмотрел. Но вижу, как ты программируешь, как ты это сам делаешь, ищешь, как написал, там, ну, не ищешь, а кто готов попрограммировать вместе с тобой. Но я не вижу, вижу вообще картину. Вот, как, как, ты ты собираешься вообще эту базу данных набивать, как она будет набиваться. Вот это можешь поточнее как-то рассказать. что я нигде записи не нашел по этому. Конечно, да. да. Ну <говорит> э, вот, вот, корреляционный центр, я так вижу, что это взаимосвязь всех ресурсов, правильно? Я понимаю. Я с тобой согласен, но все равно минимальный, минимальное то, что э, ресурс, который. Ну, например, там у тебя начальное, что я видел, там поле, трактор, да, вот эти, ну, там, было вот, поначально у тебя забито, там, да, вот эти вещи. Да, давай попробуем. Угу. Вот включился, пошло. Uh -huh. Ну я пока тебя слышу нормально, заеданий нет пока. Мышкой тоже ты ворочишь, я вижу нормально. Когда я записи слушал твои, ты там пропадал там на минуту, на пять минут. Вот это я слышал, все это, да. А вот какой, кстати, да, вот, кроме скайпа? Ага, а говорить? А говорить тогда в скайпе без... Ну да, говорят тоже, в принципе, да, да. Это что за программа что он делает? Ну голос этого сейчас хорошо слышу, главное, чтобы обр... не обрывалось, грубо говоря, правильно? Мамбл, да? Угу. Ага. Угу. Понял. Ну да, я понял, что Да, вижу, ага. Ну да, да. Ну давай, да, если будет там затыки или будет много народа, надо на другой переходить, понятно. Ага, и все подзагружено, ага. А у тебя еще и i7. У меня вообще I5. А. Ага, это записываешь вот с помощью этой программки, да? Кстати, ну-ка. А вот сейчас была беда в том, что я забыл включить свой звук. А, ну, ничего, мы еще ничего не наговорили. Ну-ка ну скажи, что-нибудь. Раз, два, три, четыре, пять, проверка связи. Раз, два, три. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три проект связи. Я просто вижу, вижу эту, эту полоску мышкой да, показать. Да, да, чтобы ага. чтобы звук был ровный и у тебя, и у меня одинаково. Чтобы угу. не было такого, что сначала в видео идет тихий звук, а потом громкий. Кто-то да. Да-да-да. Угу. Так, все, с этим разобрались. Может тебе надо было 720 писать? А так текста не будет видно. А, текста не будет, тоже логично, все понял. А -а -а. Я, конечно, могу использовать маленький монитор, но там совсем не увидел. Ну да, да, да, Ну хорошо, давай попробуем. Так, он, в принципе пока не тормозит, то есть 6 кадров это все-таки не 10, как я в прошлый раз использовал. То есть чуть-чуть хватает, чтобы он совсем не помирал. У -у -у. Вот, так. Ну давай, к, к главному вопросу техническими заниматься вопросом. Да, значит, вот смотри, берем вот эту штуку. понимаешь, вот что делаешь, не могу. Вот самая глобальная картина на самом деле. У нас есть солнце, Земля, Луна. Да, это я все видел, ты это все объяснял да. Вот. У меня, кстати, есть. У меня по-другому уже выглядит, потому что uh -huh. я это все дело подредактировал. Uh -huh. Вот. В принципе, могу даже для примера сейчас убирать лишнее показать как это вообще все с нуля создается вот у нас есть пустой экран да ну mm -hmm. вот эта цепь то была у тебя поле трактора она, она осталась сейчас чтобы восстановить мне проще будет в код залезть сейчас имеви а тут скопировать в общем, смотри вот это вот ты знаком с таким понятием как джейсон нет я не программист о я ну, не так. Ну не страшно. А, иными словами у нас есть. Производственная цепочка это объект. Да? Да. по-английски написано object. Uh -huh. У нее есть два свойства или атрибута. В общем, по сути, это два списка. Список элементов, nodes и список связей. Links. Да, понятно, да. Все. А, это как оно выглядит на уровне как бы дерева, да, если в древовидном виде. Но вот в JSON э, это выглядит вот так. То есть есть некий синтаксис или формат файла, который позволяет описывать любые объекты в, вот в таком текстовом виде. Uh -huh. вот. Открываем, собственно, исходник э, вот этого значения полноучения. Вот именно вот этот вот, вот этот вот JSON, который я сейчас выделю, да, вот он э, у всех по умолчанию запускается, то есть если человек просто первый раз заходит на сайт у него э, вот, значение этого объекта всего устанавливается вот такое, но если он что-то по -по поизменял, у него все сохраняется локально а сейчас сервер не требуется, вот я просто вставил а видно, что другие делают или у каждого свое будет? не, сейчас пока у каждого, у каждого свое, свое да? ну можно будет, сделать, чтобы все то есть вот это вот как оно в тексте кстати, видишь, оно отформатировалось сразу само чтобы uh -huh. это было удобно э, видеть. И вот сразу мы получили вот это, вот эту вещь. Вот она визуализировалась. Да? Uh -huh. Причем, э, если мы захотим, например, взять, допустим, поле поменять на Земля. Вот я здесь прямо написал. Uh -huh. Если мы смотрим сюда, видим что уже поменялось. Земля. Uh -huh. Вот. Okay. Нам... У меня вопрос сразу встал. Как ой, как это будет все надевать? вот mm. если страшно смотреть на ну, вот такой вариант есть вот такой вариант то есть пожалуйста а вот пожалуйста земля вот текстовые поля uh -huh. то есть хочешь сделать там допустим ну, нам нужен новый элемент я не знаю допустим космос берем вот здесь вот, ну, и это, есть менюшка у каждого элемента прямо вот нам нужно после седьмого элемента да последнего вставить еще один берем создаем объект вот оно правда само развернулось ну, короче, вот, вставилось. А, сейчас, секунду. Вот он, да, вставился сюда. Действительно, еще можно их перемещать. А, по порядку. Так, ну вот, например, вот такая вот штука получилась. какой я ее не туда вставил. Да, я ее вставил. На внешний ручку. Короче, вот я просто здесь размещу. Да. В общем, редактор, конечно, не самый удобный, но все-таки он... А еще... А, короче, в самом интерфейсе пока нельзя вбивать прямо, да? Чтоб не через... Ну вот, через интерфейс, а прямо в интерфейсе, где стрелки видно. Пока... Вот тут, кем еще... Ну, тут, кем еще? Да, вот прям вот земля описывается. вот прям вот земля написана. Кстати, вот видишь, суссерка. Забавно. Это интересный глюк, когда... Существует две связи с одним, с одним и тем же идентификатором. Во, здесь она вообще пропала. Ну, в общем, тут еще в общем делайте, делайте делать на самом деле. Да, Костя, я больше всего говорю об, о глобальном, о макроуровне хочу поговорить. Да. Я так все слишком микроуровень, видишь, я не вижу сверху. Ну вот. И вот многие люди, мне кажется, тоже не видят, что ты делаешь. Что чего это ну, как сказать, э, я выкладываю информацию как есть, да, то есть... Подожди, что происходит там? Я не могу... Русский, почему-то. Э, забавно. Да, конечно. Редактировать так вообще не В общем, каждый раз все перезагружать. Нет, понятно, что мы видим все шаги, что ты там делаешь что ну, ты просто как бы реально один все это делаешь. Ну Но... я не все один делаю, я делаю некоторые обсуждения, да, после обсуждения. Ну, обсуждение, да. ну код ты сам пишешь практически. Ну код я все равно пишу сам, да, потому что, ну, программистов не так много все-таки. Так вот, чтобы да, вот я и хочу сказать, чтобы вот это все видеть, нужно как-то какой-то, вот как написал, белая бумага, называется, где видно просто общая концепция всего. А вот что-то мне прислал, там этого не видно, а видно шаги программиста, что тебе надо делать, но не видно полное описание, вот, ну как бы структуры. Ну эту штуку мы можем сделать, грубо говоря. И конечно, можно сделать, Почему ты меня спросил просто вопрос, как ты это видишь, я говорю, я не могу ответить, потому что я не понимаю, как бы сверху не вижу. Ну понятно, так. То есть я не проверю, Вот смотри, вот у тебя написано там трактор, там, поле трактор, там, да, мель. Вот от трактора ты цепь, сколько связи будет. это же каждый винтик, каждая шайбочка от него куда-то увести. А в тракторе их там тысячи деталей. Я даже не представляю, как ты собираешься все и каждую вещь нужно заложить до каждого винтика. Ну. Но... В идеале вообще да. Ну а по другому никак. Тогда непонятно будет откуда ресурсы. Ну все и сразу человек не должен видеть, грубо говоря, он должен видеть ту часть, которая ему интересна. Если он не хочет этот трактор разворачивать, он может его не разворачивать. ну я тракторист, вот у меня есть трактор. Да ты там пригласил, там, вот, как бы, на поле, там, сделать работу А у меня там надо, там, кучу прокладок поменять, там, солярку где-то добыть, это тоже связи как Конечно, это все тоже процессы, которые тоже, в идеале, нужно учитывать. Это тысячу связей. Ну, кто их набивать будет? Да, это же самый главный вопрос. Самое сложное набить базу данных парку. вот так. Э -э вот... <свист> <свист> да, это такая вот штука. Э -э есть разные пути. Либо, скажем так, допустим, кто делает трактора. Трактора сделают производители. Сколько есть моделей тракторов? Не так много. Нам нужно замотивировать каким-то образом производителей это все дело вбить чтобы была некая общая структура описания трактора, с которой, например, каждый механик может ее просто взять и одну детальку там поменять, сказать, у меня в этом тракторе другая деталь. Ну, правильно, да, вот такова. Вот. Как мотивировать, сколько деталей купить? <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> вот, как мотивировать? Смотивировать их можно тем, что, грубо говоря, мы поможем им, допустим, сделать, с одной стороны, раскрутить их проект, потому что он станет более понятный, более доступный для потребителей, и тот, кто будет его обслуживать для людей, которые разбираются в этом. Да? Плюс для самих э, сотрудников это может быть понятие для инженеров. Это уже будет наглядная вещь, которая не просто в виде бумажки какой-нибудь там где-нибудь валяется, которую еще доступ нужно получить. А в виде электронной версии, которую можно просто взять ее, взять весь этот трактор целиком. Да, вот, нельзя там взять вот эту производство муки, да, можно его раскрыть, а можно его не раскрывать, взять и сделать его копию и начать его редактировать. Свой, свой вариант этого трактора. Uh -huh. И сам инж, сами инженеры на этом производстве, да, допустим, в, существующем, в существующей компании, и может быть интересно а, сделать это именно в таком виде, потому что им самим будет удобнее а, это все дело развивать. Потому что они смогут уже несколько человек одновременно подключиться к одному и тому же.. А, виду этого трактора, да, и угу. начинать его редактировать. Вот. чтобы, конечно, это было возможно, нужно сделать сначала инструмент. Например, вот этот самый интерфейс редактирования, да? это Сейчас я сделал простейший редактор, который в принципе позволяет э, сделать э, некую функцию, да, то есть отредактировать. Ну, чтобы хоть как-то наглядно показывать, где. Да, но он, короче, не, не очень удобен. Угу. Ну да, нужно прямо в самой схеме на набивать. Он еще, а вот Под... поддался, не, не хочет. Подожди, 10... 7 седьмая мука, восемь Видишь, Мне я даже сам с этими циферками путаюсь. Все равно, там. Вот он... Опа. Вот смотри, я просто дальше. Короче, давай... он еще сопротивляется, надо отложить. Понятно. Давай дальше я тебя спрошу, вот смотри, вот мы там энтузиастов, нас там есть там по пальцам сосчитать можно, там, да? ты там рвешься где-то в реальном производстве попробовать там И ну, я вижу, там там, в общем-то, люди говорят, нет, не дам там связь, там, нет гранат, нет ранна. Ты же видишь, даже энтузиасты не могут как бы вроде бы даже четко там пойти, там, туда, мы еще мы еще не, не срослись в эту, как называется, в надежную, проверенную временем команду. Это понятно. Это все время занимает этот процесс Вот плечерки. я тебя вижу, если это так не знаю, я вижу, когда ты программист как-то Ну да, вот ты тоже подразделяешь там, там вот эту систему Ро. Как бы, ну вот, э, чтобы срастить, да, я понимаю, что ты, как, как ты написал там тоже, что Буланов, что ты не говорил, что ты типа ничего не делаешь, что ты языком требишь, ты начал это делать. Это тоже как бы Все тоже понятно и это классно. Но я еще, я как бы еще для этого записывать начал, потому что он, Знаешь, он, он да, всегда да, требует. Он всегда тебе скажет, и ему можно да. Это да, да. Он всегда требует конкретику. Я теперь могу ему давать ссылки на видео, например. Ну да, это да, это просто... что понятно, что мы все любим посидеть при парку в скайпе. Все тоже понятно. И ты вот начал делать. Но теперь вот, раз, ну, вот как бы я звоню с таким вопросом, стоит вопрос, а как? Это? как это, вот именно да, организовать вот эту команду. Вот почему я все время там на беттерминт, как бы вроде как настаиваю, чтобы мы все собрались, чтобы mm -hmm. там как раз и можно, вот эта первая колонка, насколько если ты понял, она как раз и дает, ты задаешь, например, вопросы, или кто-то задает вопросы, и мы решаем там с помощью вот голосования или там стрелка вниз, стрелка вверх, ну, приоритетность, да, э -э кому-то вообще интересна эта задача, кто-то готов подключиться к проекту, там хотя бы что-то понятно в вот, а без Беттерминс вроде как-то непонятно, что что делать и кого какие интересы. Потому что когда мы с, э, делаем это на энтузиазме, очень важно найти людей, смотрящих с тобой в одну сторону. Ну вот, смотри. А, вот у нас есть ссылка на этот проект Bettermince. Он, в общем-то, публичный и мы там даже людей приглашали, что-то вот команда, да? Ну, 7 человек уже пришло, вот. Э... Вот. Кто-то даже. Я разбав... скажу, завтра уже начать разбираться. Так, а. Дмитрий Виноградов это И вот я... ты. Вот эти я тогда сделаю еще этим. Опа. Я могу сделать.. Интересно. Я вроде бы администратор, но у меня нет прав добавить тебя в эту. Ну, Надо видишь какой-то блюк. Она же как бы open source, конечно, с глючками. Нет, это же не целых, обязательно целых... там кого-то делать э, там администраторами, администратором. Ну, неважно. В общем, вот это есть панель управления. Кстати, да, я... У, я... Тебя... у тебя... Все, у у тебя... Там облазил. Ну, видишь, нужно народ, чтобы вместе попробовать. Одному бесполезно там. Будет. Так. Ух ты. Сколько здесь комментариев по написанию. Ну, да, вот я там что-то записал, Дашкевич. Есть еще вот сделанные, есть отмененные. Да, да, -да я это все знаю прекрасно. Вот, важно, кстати, смотри, вот этот первый, самый левый, как бы, объект, вот эта колонка левая самая, ну, вот, новый ну, по сути, вот это вот э, но, да. Новый, это список идей да? То есть да, с, да, Список да, того, да. что это может Либо стать Разрознено, чтобы нам понять, кто что хочет И кто какие предложения вносит Вот эта колонка очень важна Можно так даже написать вот. Ну, типа того, да и вот смотри, здесь, значит, два инструмента есть. Вот голосование, вот видишь, один вот. Это вот ты, что проголосовал за эту группу, говоря, да? Ну, здесь можно через приоритеты, например, и сделать. Приоритет, да. То есть, таким образом можно поднимать. Так, что тут проголосовать. Как? Да, то есть, как я отношусь к вот этой штуке, да? да Нейтрально, как... отрицательно и, и заблокируешь. Я считаю, что это какая-то вообще бред, и как бы это не стоит даже рассматривать. Кто-то может и блокировать. А ну, но... блокировка, а, знаешь, как работает у них? Пока есть хоть одна блокировка, с ко... с хоть одного члена команды, Задачу невозможно продвинуть дальше, пока блокировка не будет снята. Все правильно. Это, я же писал, это и есть консенсус. Пока все э, не примут какую-то вот эту идею, реально примут, понимаешь? там, да. да. так сказать. Поэтому, как бы, в горизонтальной системе именно так. Ты не можешь, э, как и архивическая сказать, ну-ка все давайте начали делать то, что мне интересно. Вот для этого это все и есть. Ну вот, ну а приоритеты на сортировку а влияют, а что, что, что, что первое, да. да. Идеи вот эти. Вот, в принципе, вот этот инструмент, мне кажется, один из самых важных, чтобы вот у нас команда там есть, там 20 человек в чате. Вот то, что предлагает, то, что готов делать. Но, как я написал, тоже важно. Когда ты предлагаешь что-то, ты должен и быть готовым это и делать. Да-да-да. да. Без да, да, да, да. этого тоже никуда не продвинуться. Вот ты там что-то предлагаешь, программируешь, и программируешь, понимаешь. И как бы это ну, важно. По сути, вот что, вот, допустим, где то там ссылка -то на репозитории. Вот у нас сейчас есть этот репозиторий, да, там исходный код последней версии все выложил. То есть вот все, что у меня здесь, вот есть uh -huh. вот эти все файлики, да, вот это вот, оно у меня вот здесь вот есть папка репозиторий специально, отсюда я это прямо туда в GitHub заливаю. То есть здесь а, последняя версия. То есть если я какие-то эксперименты делаю, да, может быть там, э, там не совсем самая свежая версия, но как только я уверен, что я сделал что-то полезное, я это отправляю вот сюда. Отправляешь, я понял. В репозиторий. Вот. То есть здесь вот есть коммиты, да, список вот чего было сделано. Uh -huh. И и кем прочет. Вот моя фотка грузина. Так. А, дальше что? А, что касается программирования, у меня, в принципе, вот это вот, вот текущее да, состояние да, разработки. Да, у тебя все четко описано, все видно. И, и вот тащим. это вот на английском, да. На английском тоже вроде бы видно. Вот. Это все касается того, что я, в принципе, на основе вот этого вот списка задач и родных я могу, в принципе, если очень нужно, вот сюда просто взять и заносить это все и фиксировать, что это все в процессе, начал делать, сделано и так далее. Все правильно. Ну, Костя, здесь важный момент, смотри, Том. чтобы это все как бы вносить сюда, мне кажется, пока бесполезно, потому что это все все равно, что ты делаешь, это все для программистов. Надо, ну, ну, да, да. да. Вот на... это все бесполезно смотреть. По... Нужны как бы какие-то больше макроуровни на фоне. Ну, смотри Тут еще знаешь, что есть в этом? Вот есть потоки заданий. Угу. А, так, а есть новый поток заданий? Да один поток? Но тут в чем штука? Угу. А, вроде бы как-то можно было сделать. Внутри потока заданий еще потоки заданий. Можно делать, да. Это надо войти тебе в Correlation Center. И э, в настройках, да, по-моему. Вот, а, вот, вот, нов новый sub -workstream, Да, вот, да. Здесь, в вот. И вот, новый subworkstream. Да. Открытие центра, все, называем, например, программирование, И вот туда уже это можно вот, заносить. Вот да, да, Потом может быть раскрутка, там еще что. -то. Потому что люди будут смотреть, ну да, ты там по программистской части что ты хочешь сделать, но если они программисты, это это без тут смотреть. Я не за, не против, ничего там. Ну, да, им даже как бы туда, в... они могут зайти понаблюдать, но участвовать там даже не, не да, нужно. Да, да, да, да, то есть нужно вот несколько уровней, видимо, создать. И еще важно, чтобы ты создавал вот это, смотри, вот это, документы, вики, обсуждения, вот эти штуки, чтобы были у тебя включены, чтобы там можно и обсуждать конкретно. Потому что тут только голосовалка, а, например, надо объяснить, почему ты, например, выдвигаешь эту идею. Для этого нужно как бы обсуждение подключить. Ну, не, не обязательно смотри. Там уже есть встроенное обсуждение. Вот если мы откроем панель управления. Ну там достаточно же как бы так, ну как, так, ладно, на одном предложении. Не показывается. Не, не развернут. Здесь есть вот такая вот штука, называется полный экран. Да, есть. Uh -huh. и здесь мы открываем нечто, что мы видим в социальных сетях. Вот он, собственно, весь текст. Тут можно писать кучу текста, можно всякие файлы добавлять, а еще можно комментировать. И комментировать ну, это, да, до бесконечности. Это, да, да, да. Вот. это позволяет, в принципе, вот здесь все и обсуждать. Uh -huh. Если там, конечно, вообще какой-то документ, но его можно либо файлом прикрепить, Uh -huh. Либо, да, выложить в виде вики-странички или документа. Uh -huh. Так, вот нам Евгений звонит. Давай-ка мы его добавим. Включи его, да. да. Так, Евгений, привет. Демонстрация экрана видишь? Да, yeah, вижу. Вот, мы как раз тут обсуждаем проектик, наш correlation-центр. Только единственное, если ты это видео собираешься включать, лучше этого не делать. А то тут все может начать шутка тормозить и отвалиться. Так давай я им тогда напишу, может это. Вот, кстати, на тормозить, походу. Алло. Так откажись от видеотрансляцию. Да, я тебя слышу. Ага. То есть так. отказаться не можешь нажать? Нет, ну вот я сейчас выключил отказаться от чего? Вот там Евгений хочет, чтобы вы приняли видеотрансляцию. А, ну, меня, у меня нет его трансляции сейчас. Вроде бы я уже нажал. Включай. А, нажал, да, да, значит, у меня просто остаток в окнах. Ну. ну, в общем, смотри, запись идет, трансляция пока выключена. Сейчас я спрошу в чате. Полагаю, сейчас скайп но, на самом деле будет тормозить, когда будет достаточно много людей. Хотя нет, вроде нормально он держится. Так, ладно, я тогда на твиче э, трансляцию запущу. Вот, Если у кого-то она будет останавливаться, или что-то с ней будет не так, вы говорите, чтобы э, было понятно вообще, что происходит, чтобы, если что, вы всегда видели то, а, что тут, тут, тут, я показываю. Да, да сейчас скину. Ты Только если есть такая хитрость. Что... Во. В отдельном окне. <с <с <с а, Евгений, я тебя добавлял а, в чат Correlation центра. Да да да, я там есть. Вот тогда ссылка прям туда во ВКонтакте скину. Uh -huh, чат. Вижу. И вот сюда, в скайпе. Mm -hmm. вот Там единственное, чтобы у вас э, все было хорошо, звук только выключите, потому mm -hmm. что вы его и так слышите через скайп. Чтобы вдвойного не было. Да? да, да. А то будете слышать повторно себя с задержкой. Единственное, что там, да, есть такая маленькая мелочь реклама посмотрите. Евгений смотрит свою украинскую рекламу. Я Ну, вообще да, скайпе, если ты не говоришь, микрофон лучше выключать. В общем, у меня все вроде идет. Так. Ну ладно. В общем, все идет, что там процессор выдерживает. Вот через Twitch трансляция вообще шикарно идет. Skype убивает сразу 50% процессора. Угу. Куда ему зачем? А лучше через Twitch, тогда и правда. Вот. Ну, главное, чтобы она стабильна, шла не останавливалась. Это надо проверить. Так. На чем мы остановились? То есть э, вся задача вот, то есть не задача а, как бы, суть сейчас штуки, что да очень многие сейчас задают вопрос, что это вообще такое кардиошампансант? Ну, это как надо описать что-нибудь? Вообще зачем ну. что это вообще надо? Зачем оно? Что оно вообще делает? Точно. А, вот. Как бы сказать, говорить такие вещи, как помогает нам жить, ну не, не очень конкретно. Но по сути это всего лишь еще один способ жить эффективнее. То есть, чтобы можно было в голове своей не держать всю структуру тех процессов, которые происходят вокруг тебя. Но всегда можно было к ней обратиться. Да? То есть, по сути, такая же база знаний, как может быть Википедия, только для производственных процессов. И не только производственных процессов, но еще и алгоритмов. Потому что вот такой вот визуализации э, в виде вот таких вот стрелочек и блоков можно изображать не только производственные процессы, не только какую-то там инфраграфику, еще что-то, но еще и алгоритмы. То есть если сделать редактор, ну, например, есть игровой движок Unreal Engine, там уже есть э, э, визуальный движок, который вот такую диаграмму переводит в код на C вот. ⁇ Здесь можно сделать нечто подобное. То есть, э, можно сделать так, что, например, мы например описали какой-то алгоритм, например, как собирать информацию из интернета. И попросили э, вот этот сервер, например, да, централизированную, центральную площадку, выполнить эту задачу. Потом у нас, э, то есть у нас был алгоритм, а на выходе мы получаем целый массив данных, да, то есть, огромный список получившихся результатов. Потом с этим списком можно дальше что-то сделать, например, для этого можно составить еще один алгоритм, что делать с каждым из этих элементов и так далее. Но э, сам, сам вот этот список результатов – это промежуточный ресурс, но ресурс информ, информ, информ, информационный, не, не физический. Ну, он, конечно, физический в виде э, состояния атомов на жестком диске, например, но... Грубо говоря, это не пощупать, то есть по сути он все-таки информационный. Вот. Ну и собственно об этом я здесь как бы и писал на английском, но если кратко, то основная э, цель системы, да, то есть здесь что у нас есть space time, да, то есть вот это вот э, пространственно-временное Штука, координаты, да, то есть для того, чтобы понять, что вообще вот этот момент здесь и сейчас, да, во-первых, где и когда это все происходит. Это, в общем-то, просто отправная точка для того, чтобы потом записывать, допустим, события, да, когда что произошло, то есть, и тоже способ глобально посмотреть на всю эту штуку. Вот. Дальше всякие настройки там, Например, в э, разных культурах, в разных языках Может быть разные единицы счисления да? Допустим, футы, оршины, там, не знаю, дециметры, сантиметры э, Это все должно настраиваться потому что все, Но э, система должна уметь переводить это все из, из одного вида в другой И чем раньше такая штука будет как бы, заложена или запланирована, тем лучше Потом направление чтения. Да, у кого-то язык читается слева направо, ну, в в смысле. У кого-то справа налево. Тоже важно учитывать. Какой язык, да, то есть, чтобы можно было поменять, хочешь читать это на русском, хочешь на английском, там, на других языках. Вот. Ну и самое главное, по сути, что, чем будет являться эта штука, это будет ресурсная база, да, которой, в принципе, можно доверять. То есть, туда можно заносить ресурсы, вот. Но каждый естественный человек который, Или там организация, которая заносит ресурсы Они отвечают своей репутации Каждый конкретно За то, что они внесли в эту общую базу Вот Помимо регистрации самих ресурсов Нужно, что они есть Например, на какой-то момент времени Нужно регистрировать и события То есть то, что с ними происходит да, То есть это событие, изменение там, История, действия По-разному можно назвать Вот ну, и чтобы потом с теми ресурсами, которые у нас есть, в принципе, что-то можно было делать, нужны вот эти вот алгоритмы или производственные цепочки. То есть, по цепочке трансформация ресурсов, по сути. Вот. А, в данный момент, в данный момент, то, что у нас есть сейчас, оно, оно состоит из одной единственной производственной цепочки, которую можно редактировать. И если очень нужно, в виде текста ее можно скопировать, да, и там не знаю файлик ставить себе сохранить пока временно это так вот. она позволяет в данный момент теоретически пусть это не совсем удобно но можно редактировать одну производственную цепочку вот конечно дальше идет вопрос о том как сделать это удобнее может быть какие-то альтернативы предложить и так далее вот ну и в целом чтобы уже переходить к чему-то в уровне экономики целой планеты, то нам нужно все эти производственные цепочки через существующие ресурсы э вза взаимосвязывать в глобальную карту производства или алгоритмов. То есть все, что может быть связано, грубо говоря, связать. И дать возможность человеку увидеть, вообще, что вообще происходит в мире, грубо говоря, да, или... Э ну, конечно, это будет не, не вся информация, но ну, то есть э, на какой-то момент времени имеется в виду То есть идет речь о том, что есть вот в этой базе данных. Ну и как бы на этом, можно сказать, заканчивается ядро всей этой системы. Да? То есть, по сути, эта система должна быть э, Correlation Center, да, центром, э, центр как бы ядро синонима э, в плане того, что. Uh, у нас существует огромное количество uh, существующих систем, например, вот этот Better Meets, да? uh, Основная цель Accurulation Center, центр взаимодействия, как я это перевожу на русский, да? uh, Взаимосвязывать и ресурсы, и, uh, собственно, ну, как бы человек, в принципе, тоже ресурс, но непривычно его так называть, но тоже из материи состоит. Вот. Но Здесь идет то есть как бы цель этого ядра взаимосвязать, то есть, во-первых, хранить реестр ресурсов, реестр событий, чтобы можно было, чтобы была некая отправная точка, на которую можно положиться, да, то есть некий удостоверяющий центр. Вот, первый роль. А вторую роль именно взаимосвя... взаимосвязь существующих проектов. То есть, например, этот BetterMeans можно подключить будет к этому correlation Центру и на основе ä, производственных цепочек, таких вот, которые мы графически, например, здесь создали, создавать ä, уже конкретные задачи ä, в BetterMeans автоматически. Причем можно даже сказать, что, например, вся производственная цепочка имеет начальную там, дату, там, например, завтрашний день, да. Но каждый, там, каждая стрелка, каждый производственный процесс э, занимает некое конкретное количество времени, при некое количество часов. И можно сразу сделать э, по диаграмме Ганта, например, да, э, полную карту э, проекта в том плане, что увидеть, что зачем следует, что сколько занимает времени и по факту, когда эти сроки наступают по числам. То есть это все можно будет э, наглядно видеть. И один раз как бы мы написали алгоритм, как, как происходит взаимодействие, например, activation-центра с BetterMeets, и все, пользователи могут этим пользоваться уже очень много, многократно. То есть, по сути, фиксация алгоритмов в производственных цепочек, как и программирование в целом, автоматизация, все это процессы, позволяющие то, что один раз было сделано, да, в будущем трансформировать уже легче, применять повторно, если трансформация не требуется и так далее. То есть, по сути, просто более эффективный способ ввести хозяйство как на локальном уровне, в огороде, дома, в компании, да, в городе, так и на глобальном уровне, на уровне планеты, там, Солнечной системы, да, что-то сильно. А, принцип он своей сути не меняет как бы несмотря на то где мы находимся то есть на любом уровне на микроуровне на макроуровне сама суть алгоритмов она ставится на этаж меняется только количество и количество ну да, количество объема ресурсов задействованных в конкретном процессе наверное вот так пусть это вопрос еще такой возникает знаешь Опять же, это из планов всех этих вещей он говорит то, что нужно наоборот искать те вещи, которые уже существуют, и не изобретать свои. Ну вот я об этом и говорю, что Correlation Center он не будет изобретать заново BetterMins. Можно будет из Correlation Center экспорт... создавать список задач напрямую в BetterMins. И наоборот, из BetterMins получать информацию о том, что те или иные задачи уже завершились. И возможно просто более красиво графически э, это визуализировать или просто хранить вот в этом центральном реестре есть, ну, основная задача его это реестр как ресурсов как и реестр событий то есть знать что есть и что э, произошло но я к тому знаешь что -то сказал что в можно вот это вот, вот в принципе у тебя вот это все что ты сейчас программируешь это в принципе такие программы, как ну, создание диаграмм так. Ну, смотри, да, я не делаю э, сейчас саму базу данных, потому что э, я Буланову уже показывал исходный код. Есть еще один э, репозиторий, Если вот открыть мою страничку. Сейчас она откроется. Так, вот. Так называемая links-платформа. Да, платформа связи. Изначально эта штука делалась как э, прототип памяти для искусственного интеллекта. В итоге получилась э, достаточно эффективная база данных, которая хранит не объекты, а связи. А любой объект состоит из связи. Вот. А, ну, это если коротко. А, в итоге это еще один проект, который, опять же, не, не скажу, что велосипед, потому что он несколько эффективнее, чем существующие виды баз данных. Вот. Тем не менее, три года назад было сделано, да, какие-то наработки я продолжаю делать и по сей день, вот, но, по сути, мало что поменялось за три года, mm -hmm. вот. Но идея в чем, что сейчас я базу данных никакую в самом Correlation центре не использую, но вот именно в качестве базы данных, в м Correlation Center, да, то сейчас здесь просто ну, там HTML штамельные, css-фарики, то есть Разметка, ее стили и э, скрипты, которые выполняются в браузере у человека или там на телефоне вот. Можно будет сделать серверную часть И в серверной части использовать как раз вот эту базу данных Которая была сделана давно И таким образом я, грубо говоря, двух зайцев убиваю То есть не обязательно, что будет именно эта база данных Но пока минимум я смогу ее проверить если не подойдет эта база данных, можно будет использовать любую другую базу данных. На самом деле, все в программировании взаимосовместим. То есть, программировать на самом деле, я даже не знаю, самое простое объяснение тому, что это просто как конструктор лего сборка из готовых компонентов как раз-таки, чего-то более функционального, uh -huh. более полезного, чем то, что было до этого. все ну, я даже, знаешь, вопрос, почему задал, а, к тому, что в принципе даже существуют онлайновые редакторы уже, вот эти диаграммы, редакторы диаграмм как-то. Реалтаймбор, наверное, видел такой. Нет, не видел. Нет, не видел, да? Давай И, ссылку так, Давай что, знаешь, смотреть. Ты, ты, ты их кстати, ну, трансляция все еще идет, видно? Да, я вижу тебя, да. Я не против, давайте смотреть, что уже есть, и оценивать, если это платный сервис. Нет, это это бесплатно, но, ну, естественно, там тоже есть платный аккаунт, но вначале как всегда, но. Там минимум проектов, тогда бесплатно. Когда там начинается куча народу, тогда платный. Ну, но... Но, по крайней мере, понимаешь, к чему я это даже говорю? Вот да. самое главное, вот ты сейчас написал эту штуку свою, да, ее же нужно на каком-то реальном, ну, как, на чем-то реальном проверить. Да? Конечно. Вот, вот этот же главный вопрос. А будут ли этим груя пользоваться вообще? Я, ну да, может красивая вещь, но она будет лежать, вот и никто не будет. И для этого, может, стоит попробовать уже инструменты, пусть они не доработаны, как ты хочешь, может быть, да, но зато попробовать на реальных людях. Ну, смотри, э, если мы говорим о редакторе диаграмм, да. то, то прекрасно, что они существуют. Я могу вообще даже ничего не делать. Я могу просто... Э, вот есть у меня, да, вот, вот, вот... Сейчас, я не знаю, видно, не видно. Вот я редактор если открою, да, там вот есть вот эта вот структура данных. Вот в эту структуру данных можно превратить э, все то, что сделает любой другой сторонний редактор. И mm -hmm. вот эту структуру данных можно сохранить в базе данных. То есть, по сути, можно вообще сделать так, что э, суть этого коррелевышен-центра и будет только в том, что он будет являться центральным реестром, который можно, например, запускать на нескольких серверов и создавать его копии, то есть, например, создавать эту децентрализацию, которую все мечтают. По uh -huh. сути, это самый простой способ это сделать, просто э, сделать э, возможность просто полностью себе всю эту базу данных скачать, и чтобы твой компьютер мог выступать в качестве сервера, который помогает общей сети взаимодействовать. Uh -huh. вот. Без всякой там криптографии не надо ничего шифровать, как бы зачем? если здесь такие вещи, которые более-менее публичны. Можно, конечно, потом будет сделать и приватную часть. Вот. Существует, вообще говоря, даже уже почти готовый на эту тему проект, называется «Пандора». Это... Ну, я тоже знаю, конечно, я и с Михаилом разговаривал. Вот. Я знаю. А -а и с этой штукой все это можно взаимосвязать. Но Михаил же тоже, вот, заметьте, он один пишет эту «Пандору», там, уже второй год, как бы, естественно, ему тяжело двинуться вообще с ней. А что он один? Ну, подходы разные, понимания разные. Как бы он против того, чтобы делать это на вебе. Я это делаю на вебе. Ну да, да. Но, но ни Буланов, ни я не сможем ему а, объяснить, потому что Буланов сам говорил, что а, мои бытые слова, да ему это, да. А, грубо говоря, ну ничто нельзя... Я не знаю, как его изменить, а, потому что вот веб ему не нравится, да. Знает он вот свое руби и пишет там... На руби он пишет, пишет? Да, напишет на руби. И, и все ему считаю, ему кажется, что это наиболее правильный способ это сделать. Так нет, то есть смотри, опять же, я сейчас с макроуровна тебе вот эту позицию попробую объяснить, что у каждого человека есть свое мировоззрение, да? Вот у него такое мировоззрение, у тебя такое. И изменить вы друг другу его не сможете. Поэтому важно искать людей, кто смотрит с тобой именно в одном направлении. Нет, ну, можно, понимаешь, можно на самом деле взаимосвязать. Можно не, даже не трогать то, что он делает. Mm -hmm. Можно сделать а, альтернативный, а, как бы, Клиент, да, к его же э, протоколу, да, который сможет подключаться в его сеть, будет совместим с ней, но будет сделан, например, вот в виде веба. Веба, да. Ну, тоже понятно. И будет да. сразу доступен э, на всех мобильных устройствах, и можно его запускать в качестве сервера, можно скачать себе на машину и все у себя запускать. То есть никто не мешает. Да нет, тоже вроде бы понятно. Но вот как бы получается так, что все мы выручили... Я к чему все это опять же веду, что нам не получается собрать команду единомышленников. У каждого то что свое мировоззрение. Как достичь вот этого, знаешь, вот, Роя? Скажем так, те, кто двигаются в Роя, они слишком много знают. Кто реально что-то делает, и они слишком много знают, слишком много изучают, и у них слишком мало времени, у них слишком разные из-за этого мировоззрение. Потому что у них нет времени на то, что сидеть и синхронизироваться, то есть сделать что-то вместе. Все по-разному uh. Потому что скажем, он же специально, ну не то же специально, он же как бы не дает план по шагу, грубо говоря, да, достижения Конечно. Я вот, я вот уже отчаялся искать это, единомышленников, я начал как бы пропагандировать все как бесплатного обучателя программирования. Но... Ну, кстати, что вот, вот я видел, ты полгода назад это начал делать, и как вот э, реальность, как изменилась. Нашел кого-то реально, кто-то знает Что в реальности произошло? Ну, скажем так. Ну, как есть? ничего, ничего толком не, не, не произошло. Я нашел людей, которым вроде бы это интересно, но они не готовы ничего для этого делать. Как? У них не, не, нет нет стимула и мотивации. Правильно. А да. как ее создать, я пока не понимаю. Да, вот я говорю, что создать команду самое сложное. Такое. вот И как раз бэттерминс, он и позволяет понять, у кого какие идеи, проголосовать за них. И тогда будет хотя бы видно, кто что, в какую сторону хоть Ну Пожалуйста. Вроде как. Я вот так это так и, Но без лидеров, которые возьмут каждого за руку и пальцем покажет этот бетерминс это все равно никуда не сдвинется. Ну это согласен. Тут должен человек... Вот я сам уже давно бы хочу с кем-то сойти. Вот я тоже полгода никого не могу найти. С кем кто готов вот реально... Ну вот, ну вот мы сейчас можем полазить по нему. Грубо ну, говоря, тут-то и лазить-то нечем. Просто как ну, спичка. Привет, тут надо просто конкретно попробовать все. А там надо тоже понимать, что там в реальности нужно попробовать. Каждый задаст свои идеи. Да, Кто-то да. проголосует реально. Там в реальности нужно попробовать. А по факту, что я сейчас сделаю? Я просто сейчас удаблю 7, но 42 человека в этой группе Creation Center. Как-то они сами добавились. Я никого не приглашал. А сейчас я что делаю? Я беру просто в личных сообщениях всех опрашиваю. Давай, кто готов сейчас прийти на да, вот папку? Что, какие, какие у вас идеи? Что думаете? Да. Вот. Как но как пока как это все внутри э, сообщений э, в, хотя в чате лично. Потом я приглашаю тех, кто соглашается в общий чат. Из общего чата уже можно приглашать в скайп, а из скайпа можно приглашать в BetterMeans. Тоже потому это, что... Получается, три человек. <laughs> ну, в данный момент, да. Но не, не, не все же постоянно онлайн. Согласен. согласен. Кто-то может работать в данный момент, сейчас согласен. рабочее время. Вот, вот, вот эта организация, видишь, она такая, настолько сложна получается. Вот как вот найти команду такую, вот, понимаешь, единомышленников и как бы убеждённых, а ну как, вон у нас есть 42 человека. Я говорю, просто надо по шагам делать. Нужно придумывать интересную идею, как мотивировать э, и себя, и, и, и всех остальных. И, вот и, и с каждым это про... пообсуждать, э, со всеми это пообсуждать, попробовать что-то вместе попрактиковать. То есть, по сути, это такая игровая, взаимо... игровая а, форма главное, взаимодействия. В, в чате я писал завлекалки по ну, вот семь человек мы собрали. Да. Еще то, что я сказал, что, мол, это типа те, кто не добавится, будут удалены, как бы тоже это сработало, да? Вот. понимаешь, телком не затянешь. Вот в том-то и смысл, что нужно именно людям, как бы, вот объяснять, что это такое. Вот я пытался объяснять, что кто бы страниц. Ну как мог провести? Вот так же, чтобы ты важно объяснял твою Ребята, вот, чтобы... смотрите, я ставлю свои 5 ну, есть да, такой да. Момент. Э, вот, очень важно показать, что это такое на конкретных примерах, то есть грубо говоря, понятно, что штука грубо говоря полезная для того, чтобы э, можно было увидеть, что вообще происходит, что из чего следует, какие процессы, какие за собой влекут и так далее, это все понятно, но нужно э, конкретно, грубо говоря, чтобы люди увидели, как это работать для чего оно надо. а ну вот кстати евгений у тебя я так полагаю Fab lab правильно ну да будет вот Fab lab fabrication лаборатория да это прекраснейшая концепция которая позволяет создать лабораторию в которой можно провести эксперимент записать его на видео сделать его публичным этот эксперимент да чтобы люди не делали это повторно это первое второе не только этот эксперимент произвести, на основе этого эксперимента собрать какой-то прототип и произвести его, один рабочий прототип. Если получится его сделать, то как раз-таки записав то, как это делалось, сначала на видео, потом э, перенести э, Например, вот в эти производственные цепочки, в BetterMinds еще как-нибудь, да? Ну, в наверное, больше можно учитывать, что в режиме реального времени происходит. А вот производственные цепочки, они такие. Они и в прошлом, и в будущем, и в настоящем, они безвременные. Вот. Так, сейчас Ярослав еще подключим. Так, а подожди, Евгений, ты не говорил, вы... смысл, черт, не понял, твоей речи начал. В общем, смотрите, кроме того, что, грубо говоря, есть определенный код, его нужно заполнить для того, чтобы программа стала ну, полной. То есть, грубо говоря, нужны там, хотя бы определенные там, операторы, которые могут засесть и описать там, определенные процессы точки с точки зрения требуется для там, ну грубо говоря заполнить эти производственные цепочки все правильно с этим я и начал как разговор культуру, кто будет забивать да да да то есть грубо говоря должны быть часть это программисты часть должны быть это операторы часть должны быть тестеры которые там говорят вот тут вот у вас бока вот тут еще что-то а можно ли сюда еще что-то добавить там и, и, и тп то есть и вот эти вот иерархии они как бы должны быть то есть э, если их не будет тогда все будет ну не совсем корректно работать с точки зрения создания этого всего дела. То есть нужно тогда разбить кто чем занимается конкретно. Вот. Допустим, со своей стороны если нужно забивать данные, я могу забивать данные. Программировать, ну скажем так, я вообще программист, но сейчас заниматься этим ну, у меня времени не будет. просто. Вот. А что касается, допустим, забивать данные, это мне попроще. То есть не надо будет лишний раз вникать в то, в то, что написал, в то, что не написал, если с точки зрения программирования надо. И а -а -а. Че? Ты че -то вот. То есть э, вот этим я могу заниматься. Э, тестеры, там вообще, собственно, особых познаний не надо. Ну, это самый, наверное, простой вариант. То есть, грубо говоря, создать сразу эту иерархию, от которой потом отталкиваться, Без нее, потому что это будет О, Евгений, ты тут? Да, да, да, я тут. Ага. Только это что -то, да? ты как то от микрофона отодвинулся последние слова, совсем было тихо. А, ну говорю, вот, собственно, нужно создать цепочку конкретно, кто чем должен заниматься. И без нее это будет не очень корректно. Все самоход. правильно, Евгений, но для этого нам нужно, вот я говорю, понять у кого какие интересы. И вот в Bettermin нужно как-то нам понять, почему надо, и проголосовать как-то вот что-то, ну, понимать, кто что делает, и правда. Да. потому что дорога так неизвестна да. ну можно и не можно? только Better минус использовать да. можно еще и битрикс24 попробовать он бесплатный на 12 человек если да. одна команда которая будет заниматься одной да. э я, я, я сразу скажу, я против Bittrex, потому что он не и, и, и, ну, что это есть. да, но тем не менее он, а уч... это, кстати, он, он да. очень функционален, и с ним у него есть публичный э, API. То есть э, с ним можно взаимодействовать на программном уровне. Вот. А я просто Костя тоже тебе писал, что давай попробуем, вот этот беттерминский написал, что новую версию развернуть именно на хотя бы Cloud 9. Попробуй, чтобы свой у нас был. Ну попробуй. Свой. Ну вот Ярослав, кстати, подключился, у него есть вычислительные мощности. Можно у него сразу развернуть. Тогда можно сделать что-то типа better means, ой, Better или да, да, что-то ну, как что то это стой, называется. Там этот попубличный, мы на нем только ну, мы можем. А нам возьмут, нам ну да, да, поэтому здесь, как бы, такая вот ссылочка на. Ну, да, проектик мы раз... вроде бы начали, но здесь больше такая демонстражка, чем реально. Да, да, да. Здесь можно просто поисследовать а у кого-то все равно развернуть его ярослав как ты на это смотришь я смотрю на это положительно очень хорошо а, значит я бы хотел сказать что вот договориться о том кто чем занимается вот как мне кажется вот такая система как бы терминс там треллу да там другие ну закрытые они пускай там платные но тем не менее сама суть когда Человек, он не то, что подписывается там работать, допустим, там, не знаю, кодером, да, и вот он 10 лет работает, а он в режиме реального времени, то есть выполнил задачку, да, потом смотрит на список э, проблем, которые надо решить, выбирает любую проблему, и при этом он может э, сегодня, допустим, писать код, завтра поехать встречаться с человеком, э, там, послезавтра делать дизайн, там, и так далее, и так далее. То есть проблем много, и решать, э, решать их надо совместно, имеется в виду, что каждый волен выбирать ту задачу, которую он хочет сейчас делать, да? Ну, а понятно, что... Задачи. Ну, вот Беттер ну. Минс и создает этот список, задач. Вот это как раз первая колонка, новая, да, это и есть тот список проблем, идей задач, которые могут потенциально стать выполненными. А дальше как раз к голосованию мы выбираем и приоритизация, да, мы выбираем, что важнее, э, за, что надо делать, что не надо делать, э, и так далее. Потом То уже... Есть такая прямая демократия в действии, так Да, да. Да. да. Так, ну, э, господи, Костя уже записывал видео, там, где Минс э, объяснял, и здесь есть канал... Ну, там на английском. Ну, на английском, на английском. А, сейчас я ссылочку скину. Пускай на английском, по крайней мере, можно карте посмотреть. Не, не, не, смотри. Э, сейчас, секунду. Будет экран. Так, Может, э, смотри. Пусть через, пусть через фич Через свит, еще раз, там откроется прямо окошко и только видео. Вот еще раз ссылка. Ярослав, вот чтобы ты видел, вот, открыл этот BetterMinds, ты в команде, ты уже там есть. Мы, наверное, тут вообще почти все есть. Видно сейчас? Видишь, у меня работает не очень. Ну давайте ну, в принципе, сейчас попробуем. Кажется, может, просто открыть окно, и все. Ой. Да, реклама она такая, но зато бесплатно. Значит, Костя, я запись запустил на ОБС, посмотрим, что там получится. Вот. Тогда я буду снимать экран, тут трансляцию. Ну, сейчас, здесь. Ярослав, сейчас на самом деле смысла нет, потому что я не только в twitch транслирую, я еще и записываю. Mm -hmm. Вот, поэтому... Хорошо. Тут бы Одно так... другому не считается. Ну, да, да, да. Можно и две записи сделать, вдруг там хоть у тебя что-нибудь опять там потом... Да, да, да. да. Ну, можно на всякий случай. Да. Просто... Ну, вот сейчас я вижу открыт проект 68 Better Boom. Да, это да. наш. А, вообще, я бы хотел начать с того, что как пользователь видит. Вот у меня, например, я когда открываю Better Boom GL, просто без Project, да, то он меня перебрасывает на slash welcome. И здесь это, получается, мой рабочий стол такой, да, в Бетер Ну, если ты там вот зарегистрировался, да, есть... то ты уже сразу видишь, сразу к делу, грубо говоря. Что тебе сам Бетер теперь нужен? Почему на него смотреть? Смотри на свои проекты, грубо говоря. Ну, посыл, наверное, такой. А, так, вот смотри, у меня то, что я вижу, здесь недавняя активность, то есть я ленту новостей а, вижу с тех проект который подписан и там справа у меня э, мой короче я создал либра да, проект это проект 70 который пустой а, есть мои объекты мои потоки заданий учетная запись и мои объекты я я бы хотел вообще по дизайну пройти дизайн здесь и сейчас очень сложная тема я бы сказал здесь надо я все переделать Куда вот тыкать? Ты сейчас видишь объекты? трансляцию? Я... Или что ты хочешь? Я просто сейчас не вижу, что ты э, делаешь, поэтому я наверное, тебе вряд ли сейчас подскажу. Ну, у, у тебя, видишь, в строке адреса Better Project 68 Так, ну а, допустим, я перешел проект. на welcome. Здесь есть мои объекты, мои потоки заданий, четная запись. Вот я он имеет в виду, давайте перейдем тогда на его проект на 70-й. Проект 70 должны. Нет, Бог. нет, нет, я. Хотел бы попонять вообще логику работы с Better. И вот сейчас Welcome, я вижу, и получается здесь вот у Кости... Ну, сверху, ну Один проект. Логика работы. Вот. И Хорошо, вот, просто. допустим, мои объекты, это что? да? Мои потоки заданий, это что? Мо мои потоки заданий, это проекты где есть ровно, собственно, список э, вот этих вот задач. Вот эта комбан-доска, как она называется, да? Доска из четырех э, э, секций. Вот, мои объекты... Сейчас посмотрим, что это такое, я даже не знаю. Нет, мои объекты там как раз... В том, а, тут э, мои объекты — это список всех тех задачек, ко которые принадлежат именно тебе во всех твоих проектах. Что ты сделал в каждом проекте? Да. Где где Хорошо. ты? То есть, что, грубо говоря, если ты какую-то задачу, какой-то задачей притронулся, где-то комментарий оставил, у тебя это появится список, ты никогда не потеряешь все то, что тебе было интересно. Не то, что Хорошо. же интересно, Хорошо. где ты там что-то вписал или прогнозы. Или сделал там, или интересно. Сделал. Да. Дальше вот мои потоки заданий. Вот у меня два корреляйшн uh, центр и либра. Да. Один твой, а один вот хвостик, который создал и тебя пригласил. Да, я по инвайту туда вошел. Да, а, Здесь вот просто получается... все а у меня нету Костиного Королейшн Центра. Значит, mm -hmm. надо Кости, чтобы ты его подключил, скинь ему ссылку в этот код ему на подключение. Угу. Ссылку в чат прям сюда можно. Так, и потоки заданий, в которых я начал. Так, ладно. Здесь есть новый поток создания. Смотрите, посмотреть Bterminz. Да. Если я попробую Значит, я значит если что? ты новый попробуешь, ты задашь просто еще один новый поток. Если просто бетарбинс, это все потоки, которые люди вообще делают. Так, пригласительный сук я кину в оба чата и сюда в Skype и туда во ВКонтакте. Она, правда, так вставляется по во ВКонтакте. Вот, вот она, еще а, раз. По... Потоки заданий. вступить в команду. Что? Что здесь нужно нажимать? На ссылку нажимать, а потом, если ты там не зарегистрировался. У вас тебе... зарегистрироваться нужно. Да, тебе я тебе пригласил. Зарегистрировался. Значит. тогда тебя, только нажать на ссылку, и ты будешь в команде. А -а -а, понял. В принципе, эта вся а. система очень удобная. Приглашение. Тут вообще без проблем. Свой поток или там какой-то поток. Вот, по поводу того, что, Данил, ты говорю, у тебя два окна, окна открытого. А у меня четыре. Я сейчас открыл, если через трансляцию посмотришь. Если ты на панели управления в любом проекте нажмешь, там так и будет, что сначала у тебя открыты всего две секции. Это новые задачи и то, что в процессе. Чтобы открыть те, что сделано и отменено, это вот в правом верхнем уголке, ну, относительно уголок, короче, ниже красных кнопок, там есть как раз сделано в скобочках 1, отменено в скобочках 2. Вот на них можно нажать, и они э, делают так, что появляется щелка. Тогда будет 4 секции. Также можно крестиком нажать, и они обратно сворачиваются. То есть ты можешь работать, например, только над списком э, новых, или только над списком в процессе, или только, ну, в общем, 4 списка, да? Ну, можно работать на любой комбинации из этих четырех. Так, еще раз я бы хотел все-таки. Вот сейчас мы смотрим, я так понимаю, по проекту 68, по поток заданий, то, что в процессе делается, то, что сделано, угу. отменено. Новые. Это, собственно, и, по и есть еще... поток заданий, да. А это то, что по проекту. А то, что по человеку. По человеку. Ну, давай смотреть. Вот есть команда. Нажимай команду. Там есть ссылка на каждого человека. Правильно? Вот я, например, на Ярослава нажимаю. Что сейчас будет? Не знаю, сейчас загрузится. Так. Сейчас я пока ничего не вижу. А, команды вижу. Вот. Ну, если на тебя нажать, то вот что я вижу. Что ты создавал поток заданий Libra. То есть я могу туда даже зайти, посмотреть, что ты там делал. Так, э, общее имя твоего пользователя, когда зарегистрирован и когда последний раз подключался. И в каких потоках заданий ты участвуешь. Вот здесь correlation center, помощником ты там являешься. И в Libre ты в центральной команде администратор. Они, кстати, забавно сделали. Администратора все равно безграничная власть. То есть он может, э, грубо говоря, вершить диктат нет нет нет а однако они предлагают этому диктатору администратору самоуничтожиться после того как он настроил структуру то есть удалить от себя роль администратора да верно они именно да так и делают. чтобы была полная как бы ну чтобы не было то есть полная горизонтальная система да да да администратора себя удалить конечно я когда это прочитал мне это было очень смешно но в этом есть прикол определенный. Это называется полное доверие друг другу, чтобы было. Чтобы никто никого не мог выкинуть из потока. Никто никого там пригласить без там обсуждения, например. Никто не мог отменить блокировку на какой-то задаче, да, да если, да, если да, кто-то да, очень это против. Важный, важный инструмент на самом деле, чтобы себя снять в конце в качестве счета с администратором. Ярослав, давай еще какие-то вопросы mm -hmm. Давай, будем тогда, будем ориентироваться. Мы это сквозь уже более-менее знаем, все лучше спрашивать Ну, здесь получается, я могу тоже посмотреть каждого, ну и себя, наверное, в том числе. Вот я, например, на себя нажимаю. Ага, юзер 150. Хорошо. Но получается это... Uh, это не моя рабочая панель, это информация обо мне, об, о моей uh, учетной записи. А как все-таки увидеть именно м, м, те идеи, которые я предложил, те м, проекты, в которых ты сейчас... Ну, вот, Если ты вот говоришь об, об идеях, то, то это мои объекты. Если ты говоришь э, о идеях, задачах и всему, чем ты участвовал или собираешься участвовать, просто, например, комментарий где-то оставил, э, это... Мои объекты. Все твои проекты — это мои потоки задач. То есть здесь объектами являются задачи, то есть здесь вроде бы других объектов ты и нет. А проекты — это потоки задач. Просто терминология немножко а, другая. Хорошо, давайте сейчас в более таком конструктивном режиме. Вот мы с Костей сегодня уже говорили. Насчет того, что сделать ресурсную, ну, дизайн для ресурсной для сайта, да, для обмена ресурсами, который предложил Данил, в частности, да. Сейчас я картинки найду. Вот. Ссылка на альбом во ВКонтакте все есть. Ну, я надеюсь, что да, здесь все есть. Вот ссылки на картинки и, в частности, так. первая картинка, которая, ну, как я уже говорил, повторюсь, что дизайн ВКонтакте мне не нравится. Мне нравится резиновый дизайн. И поэтому, да, вот эти картинки, это как образ того, то нужно, ну, как сказать, какие элементы необходимы на странице. И сейчас я более подробно, вот еще ссылка. Значит, фотография, вот первая, которая на ней можно увидеть, э, информацию о человеке, ну, общую информацию. И внизу еще навыки и потребности. Вот, есть еще ресурсы и проекты. Вот, и много чего еще придумать. Ну вот, в частности, это то, что могу, и то, что, что хочу. Но предприятие — это группы, как вот я понимаю, Данила. То есть это те группы, которые были традиционно в ВК, они стали предприятиями. Нет-нет-нет. То, что предприятие — это теперь CRM-система. Как раз-таки то, что ты сейчас делаешь. CRM-система — это Bittrex 24. Ну, да, да, um, это, better — это не, не, не CRM. То есть есть, э, сейчас тебе скажу, секундочку, вот есть так, так, проекты. Проекты это идеи. Как на бумстатке. А предприятие, ты заходишь в предприятие, там есть конкретные предприятия, где есть конкретные задачи. График. Ну, в общем, это организации. Да, да. Ну по сути сейчас у любой уважающейся организации есть группа во всяких социальных сетях, поэтому в принципе. Нет, нет не группа в социальных сетях, там есть сообщество. Ну, сообщество... Вот, ну, чем сообщество эта от организация отличается? То что сообщество это просто группа информационная, то есть там э, как ВКонтакте, там какая-то информация, то есть для, ну, для общественности, Как, скажем, как типа мини-сайт, это группа ВКонтакте, да, только они могут создавать а. эти группы есть допустим две группы по одному направлению как в контакт например есть там по йоге две группы Хоп, они слились как бы у них темы объединились песни там видео как бы там документы все у них объединилось а предприятие это именно crm система где задачи где сетевой график планирования где задачи распределяются то есть именно то есть вот работа в проекте ну можно я комментарий добавлю вот например в рамере там система довольно давно развивается там сделано следующим образом. Там есть объединение, и можно создавать объединение разных типов. Можно свободное сообщество, да, которое не юридическое лицо, можно создавать как юридическое лицо то или иное. И в зависимости от того, какой тип этого объединения, объединения людей, да, это либо рабочий процесс, либо котиков постить, либо что-то еще. Ну и соответственно разные инструменты. Ну, 5 -5. Давайте 5 -5. дальше. Давайте следующую картинку фотографию откроем. Это шестая. Ну, то, что мне понравилось, да? Здесь проект. Шестая из восьми. Угу. Значит, ну вот здесь написано там биолегитарий, строительный принтер. И вот в частности строительный 3D принтер. Печать бетоном. И вот этот проект необходимо сделать. Да? Здесь нету кто за этот проект отвечает. Я считаю, это некоторый минус, да, то есть. Ну ладно. Это Значит, можно и описание. Да, можно добавить. описание, для чего, и потом необходимые ресурсы, необходимые навыки и профессии. А, вот это, мне кажется, необходимо сделать. То есть я бы хотел сегодня сделать две странички. А на первой страничке а, как бы информация о человеке, да, могу, хочу, причем это могу, хочу сделать в виде таких блоков. И, значит, когда на экране монитора широкоформатный, там их располагать, ну, допустим, справа-слева. А когда это на смартфоне, пускай это будет сверху-снизу, ну, чтобы Почему можно быть, было можно удобно... делать потребности, навыки, ресурсы. А, я понимаю, ну, что нужно создать ну, и четкое определение, то есть навыки это навыки. Потребности это потребности ресурса, бедные ресурсы. Это не то, что я могу, это ресурсы. Есть еще один момент. А -а -а -а. счет ресурсов, есть ресурсы, грубо говоря, которые нужны, есть которые доступны и которые недоступны. Это тоже надо учитывать. То есть, грубо говоря, для того, чтобы видеть, что нужно и что уже есть для определенного проекта. Ну вот потребность по а -а -а. это самые ресурсы, только в обратную форму. То есть это самое доска объявлений по ресурсам. Только Игорь, что заявляешь, что вот мне такой ресурс нужен. Если нет его в списке, значит ты добавляешь этот ресурс, как бы создаешь его. Если его нет в списке. Ну, смотрите, вот если по человеку, да, то есть первую фотографию смотреть, по человеку, если у него есть ресурсы, да, то это то, что он может предоставить. И получается, опять же, что я могу, да, предоставить кому-то за какое-то. Что по факту да? есть, Не если хочется, другими подтяну, словами? Могу это прибежать 100 сто а ресурс, как бы, это просто ресурс конкретный. И на каком условии я его предоставляю? Uh, uh, ну, это тоже. Могу предоставить или не могу предоставить. То есть, оно, это под тип... Данил, uh, здесь идет речь о том, как сделать так, чтобы интерфейс был максимально простой, чтобы были две универсальные концепции, как ты их назови, хоть капустой. Uh, это уже тонкости. Хочешь, мы переименуем. Просто нужно, чтобы это было очень просто чтобы было а, что-то. Есть потребности и ресурсы, это одно и то же, только в обратной стороне, зеркальное. А есть навыки. Навыки – это отдельный пункт, где не то, что там могу, хочу, фишка еще этого. Навык – это тоже ресурс, только что? он находится внутри памяти человека. Да, бесспорно. Но это получается, как HR-менеджеру, то есть, да, будет легко понимать, ага, так, я не буду там а, искать там хочу могу, а зашел конкретно навыки, мне нужен конкретный там человек, который нужен там рисует там в фотошопе, там так-то вот, так. Да? А, мне кажется, так будет проще. Но, сами как бы. Ну ресурс, у ресурсов есть разные типы. Понятное дело, что есть навыки, есть, собственно, физические ресурсы, есть информационные ресурсы, и, там человеческие ресурсы На самом и деле, так далее. В нашем мире все ресурсы, и в том числе сам человек и его навыки, это тоже ресурсы. Ну, это ладно. Вот я хотел бы обратить внимание на сайт МИЮ, ну, вернее, на продукт. МИЮ, здесь вот, как его зовут-то, Степан, он уже давно его развивает, там, уже пару лет, и сейчас вот они уже вышли на понимание предоставления дополнительного сервиса для конференций и встреч. Значит, существует некая проблема, когда приходишь на какую-то встречу, на какую-то конференцию, пообщаться, послушать, то ты не знаешь, кто сидит рядом. И подходить к каждому человеку, ну, ну время и да и стыдно, а, и предлагается а, во время конференции просто-напросто зайти на сайт и зарегистрироваться на нем, где указать, что я умею делать, да, а, ну, например, там, я программист, да, или я там технолог или я юрист и и что я хотел бы допустим найти там новые там какие-то возможности или инвестора или а, программиста найти да ну то есть и вот а, узнаешь вот таким образом что а, оказывается вокруг тебя очень много людей с необходимыми тебе навыками да то есть это ресурсы которые вокруг валяются буквально а, и и ты тоже сам ресурс, который тоже ищут другие люди. И это все транслируется в режиме реального времени. Вот у них очень хорошо сделано, буквально за последние полгода сделано. И там весь интерфейс, он по сути состоит из двух частей. Это то, что я могу, и то, что мне надо. При этом, может быть, там мне надо, допустим, экскаватор. Ну, То есть мне нужен человек, который этот экскаватор даст. Примерно так, да? На каких-то условиях. Понятно, да? Или продаст, или там в аренду сдаст. Да, вот. То есть этот ресурс, он завязан на человека. А человек это могу дать экскаватор. Да, там, на каких-то условиях. Ну, поэтому э, переусложнять, э, я думаю, не стоит. Начать, я думаю, надо стоить с двух. Могу, хочу. То же самое у проекта. Э, у проекта, вот то, что мы посмотрим, например, там, эту восьмую фотографию, у проекта есть а, список ресурсов, необходимых для его реализации. Но дальше, а, если посмотрите, там а, в столбик а, количество. Да? Например, вот здесь написано необходимый ресурс для строительного 3D принтера. Двигатели синхронные 4 штуки, стоимость 150 тысяч, доля 15%. Да? А, стальной профиль, там, и, и так далее, и человеческий труд в том числе. И а, если присмотреться, то тут. Есть то, что необходимо да, для проекта, то, что, как бы, условно, хочу. Да, то есть проект хочет, чтобы это было. И то, что проект готов отдать. Вот это то, что он готов отдать, это доля в проекте PIE. Ну, вот эта доля, как определять? Я считаю, что это отдельный разговор по системе Водяного лучше всего. ну можно сделать пока вот по-простому. Допустим, необходимо вот это. 15 процентов да? там след там вот инженер технолог например 50 процентов ну вот примерно еще? так первое время может быть каждый сам будет назначать а дальше может быть как-то автоматически придумать ну, я что? думаю я, я, я, я, я, я, я, я, я. можно сказать чем есть проблема которая заключается в местонахождении конкретного проекта либо конкретного ресурса Потому что, например, часть людей да, находится там в России, часть в Украине, часть в Казахстане, часть еще где-то. То же самые ресурсы, тот же самый экскаватор, например. Если он есть, но он есть, например, в Казахстане, то мне он, допустим, я там, из Украины, да, он мне Я его не пригоню. Ну и так далее. Насчет всего остального точно так же. То есть поэтому местонахождение ресурса и проекта тоже имеет значение. То есть нужно тогда сделать так, что если есть, например, два одинаковых человека с одинаковыми ресурсами, то э, если человек находится в определенном месте, то ближайший к нему ресурс высвечивается как рекомендуемый. Ну, для этого, например, можно сделать мобильное приложение, которое будет геопозицию всех участников этого проекта регистрировать там, да. в какие-то моменты говорю, времени. Это на самом деле да. детали да. и ребят, ресурсы, которые находятся в разных местах они разную стоимость имеют и выигрывает тот ресурс, который ну как бы проще, дешевле, оптимальнее от данной точки, где идет запрос на этот ресурс. Можно сказать? Да. да? Смотрите, по поводу ресурсов. Сейчас открою картиночку, 5 секунд. Где вы скинули? В скайпе, да? Ага. Сейчас, секунду. Мы Вол... конкретно смотрим картинку... Где бы, вот. где бы они ни были, я вот сейчас про «чистую», да, вот смотрите. Допустим, ресурс, я… Да, «чистая». Да. Вот там есть какие-то ресурсы конкретно. Я же, когда создаю проект, я указываю, в каком я городе нахожусь. А, а когда я забиваю ресурсы, я тоже указываю, в каком городе находится ресурс. И получается, что, если, допустим, я могу ресурс свой доставить в какие-то другие города, оказывается, допустим, находится в Москве, можно доставить там, в любой регион, к да, либо в такие-то такие конкретные регионы. А тут тема такая, тут как -то фриланс, то есть есть ну, ресурсы, да, какие-то, и я нажимаю участвовать своим ресурсом, либо, либо мне приходит уведомление, если вот, допустим, по каким-то критериям, мой ресурс подходит, человек создал, создал проект, мне приходят уведомление, что создался проект, предлагается вам, принять участие в этом проекте своим ресурсом. Если я подтверждаю, то как я, я как в фрилансе подбиваюсь в стопочку. То есть, допустим, вот там есть там, двигатель асинхронный. То есть, допустим, у меня есть двигатель, у Пети, у Васи. То есть, вот 21 людям пришло уведомление о том, чтобы участвовать в проекте. И все они находятся в Москве. И все они говорят, да, мы согласны. Как в фрилансе, они подбиваются. Я захожу как создатель проекта. И смотрю, ага, вот у Васи есть двигатель, у Пети, у того. Какая у них у всех а, репутация у этих людей, да, и в проектах они участвовали. То есть и выбираю, как я хотел, а я сам портфолио. я смотрю, что за человек, как бы, да, и кого-то из них выбираю, в проект. Да, так, так вполне. Ну и получится, есть даже вот эта вот электронная совесть, да, вот этот Сарафан, да, проект был, Кирилла Гребнева, тоже здесь это все реализуется. Потому что все настолько взаимосвязано, что без этого это будет неудобно. Так вот, давайте все-таки конструктивно, да, и, может быть, сделаем две эти странички в HTML виде. Но мы это как сделаем? Как отдельный проект в кооперативе или сделаем для Correlation Center две странички, которые страничка, допустим, проекта и страничка человека, пользователя? Я предлагаю просто тупо две HTML-странички, но так как мы собрались проверить совместную деятельность, то давайте это через Better Means во-первых зарегистрируем. То есть я вот. Получается, рассказал такую идею, которую фактически взял у Данилы. Вот как мне эту идею сейчас запустить в интернете? Я, я, я понял, мы в, в каком в рамках какого проекта ты сейчас будем делать? Ну, Correlation Center. Ну, давайте так. Если Данила не против, то шидит его. Я не против. Так. Так как... а. Ну хорошо, тогда надо открыть. А может быть Данил и запустит? Да не, у тебя вот эта ссылка открывается, еще раз скинул ссылку на доску проекта. Нет, интересно, оно в режиме реального времени как раз обновится, не обновится. Да-да, она обновляется. Не, ну а, в режиме реального может и нет, надо, может давайте как раз вот и проверим эти вещи. Давайте сейчас все войдем в 68-й проект на Dashboard. У меня открылся коррелейшн центр. Да. И вторая вкладка. Не, вот. панель управления у тебя открыто, тут видно две этих у меня, ну, две секции. Шрифт, да. Новый процесс процессе сделано Ну вот в новый тебя есть ну, там. Сейчас только новый. Вот у тебя там есть полоска такая есть. желтая, добавить новый объект. Да, есть. Ну нажимай. Так, добавить, ввести заголовок. Да, вот давай войди, свой и сюда. Ну, допустим, сверстать э, страницы на с, то есть страничку, допустим, человека, да? И можешь прикрепить туда в как раз ту, ровно ту картинку, которая для этого нужна. Потом вторую задачу сделаешь сверстать страничку проекта. а Сейчас означает цифры 0, реал, изи. Там один, два, три, average, комплекс, четыре, пять, шесть, супер hard донт ноу. Что означает? Это что такое? Это, короче, кто, короче, настолько сложная задача. В принципе, можно ничего пока этого не делать, писать типа не знаю. А там по умолчанию стоит средняя сложность. Ну средняя стоит, да. да Но ты можно не... писать. Не знаю. Так. Да. что означает просто описание, текст, описание. Описание этого. И, оно не обязательно, можно не писать его. А дальше там есть кнопочка прикрепить файл, attach files. Вот сюда можно картинку. Щелкать. А сейчас я ее из контакта. Это из чужого компьютера. Да, конечно, то, что там Буланов говорил, что 99 процентов перевод. Как, Нет, минимум, как минимум на этом сайте это не соответствует, действительно соответствует. Может быть, они просто здесь не последнюю версию выложили. Скорее всего так. Да. Может быть, надо свое разворачивать и да, скачивать да, перевод отдельно. Вам собраться тоже и попробовать развернуть. На этом мы успеем еще. Так, загружается. И теперь либо кнопку, когда загрузится файл, либо создать, либо создать и сделать приоритеты. То есть ты считаешь, что это приоритетная задача, она а со стрелочкой вверх появится. Так, нажала. Где она должна была поэтому? У меня ошибка какая-то вышла, так что вверху. Ошибка? какая? Она... Okay. Okay. что пишет? Какая-то и исчезла сразу быстро. Я не, не успел прочитать. Mm -hmm. Так, так, может что-то закрыть. Ну, в общем, задача, задача не появилась. Не появилась, вот... да. Попробуй без файлов попробовать Я английский язык у меня стал почему-то. А, меня выкинуло опять же. Все. У меня, помню, такая проблема была уже в прошлый раз. Я писал уже в посте, что у меня постоянно выкидывает из него, Прям каждые там 3-5 минут меня из него выбрасывают. Странно. У меня не было такого. У меня тоже. Так остать давай без, без файла пока просто добавь потом файл добавить видимо можно будет потом да, попробуем о добавилось кстати ничего не обновлял у меня она появилась просто сама у -у -у. а попробовать сейчас это и открыть а развернуть там на стрелочку нажми и теперь прикрепить файл может быть только с загрузки файлов проблема Как вы ну, прикрепил? Он у вас появился автоматически или как? И нужно сохранить. А вот сохранить. Сори, сейчас скрин скрин. Оп, файл есть. Ну нормально. Нормально, у меня какая-то ошибка вот опять не встречается. Где файл? Да, Амазоне. А вот ссылка. 0.1. Вот видите, ну, я не не сегодня стыму. Развернуть. Вот-вот я вижу, что Косит добавил развернуть свою версию Battermint, да? Ну да, это я добавил. Да. Вот я проголосовал. Вот. Появилось, что я проголосовал. А где, где, где голосовать? голосовать? А вот вот он. Вот, ну вот, дальше там идти. А, эти... couldn't эдит это значит не, не, нельзя редактировать почему-то. То есть прав нет, что ли? Не понял, парни, где голосовать? А, вот. Вот смотрите, а... вдвое тройка видна, вот появилась. Вот там. Там треугольничек такой с циферкой. Так. Голосовать, голосовать. А вот эти стрелочки, ребята, вверх и вниз и нолик стоит. Это приоритетная задача Если мы считаем, она более приоритетная, тоже нажимаем вверх или вниз. То, что считает приоритетным. Таким образом мы понимаем, ну, что, что для нас важнее. У меня. Ну, Обнови страницу уйдет. А, ну да, меня опять выкинуло. Что? Да. да? Какая-то да. а -а -а. борода. С чем это два То есть, ну, с одного и с другого. Кстати, действительно, тут. А, соп. У меня все нормально, ничего не выкидывает. Ага. -а. Как, допустим, задачку удалить? У меня задачка, я хочу удалить а -а -а, Никак. А задачку удалить, это в этом там вся искучь. И чё? А Их можно я... отменить. Они, они будут в списке отмененных. А, вот все Там крестик такой. А вот я сейчас пробую, тыкаю. Вот, например, задачка. Да? Задача. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. А я нажал заблокировать. Заблокировал. Вот это кто-нибудь видит Я увидел. Да, я видим, Она да. желтеньким подсветилась и сразу было видно, что блок, блок поменялся. Ну, да. То есть в режиме реального времени да. все видно. Каждый видит, что эта задача заблокирована, да. а что это значит? Это То значит, что эта что... задача не пойдет в разработку. Никто ее не может перевести, никто ее не может начать. То есть кнопка начать пропала. То есть... То есть, у, меня есть? у меня должны быть весомые причины заблокировать эту задачу, и обычно ты их должен описать, почему ты это блокируешь. Да, я описал. Ну, а а кто-нибудь видит, что это я заблокировал? Да посмотрим. А это, в принципе, не важно. В а. не важно, кто это делает. Разблокировал видео. Почему? То, что... Здесь ну, написано в комментарии один, Ярослав Логинов. Это не задача. А, это вы, это где ты видишь? Э, это, это в комментарии, это если развернуть стрелочку вот этот первый. А, все понял, ага. Так. могу ее отменить, почему? А вот же не кнопка не начать есть. Так ты ее раз. Вот а если а так и чего вот. что? нет она была заблокирована но, но я вот например кнопку начать сделал нажал и все не сработало что ли ну короче блокировка как почему-то не сработала не сработало, странно так то есть это лишь статус 5, 1 0 если я нажал что она закончена 1 0 Зелененькая появилась, сделано. 1-0, да. ты можешь нажать а, а, Тут дальше идет голосование на прием задачи. Да, все мы должны либо принимать эту задачу, либо тоже кто-то не принимает ее. И тогда она в доработку в прогресс опять. То есть ее можно обратно вернуть на исполнение. Если кому-то да. 4 нравится, человека. 4 человека проголосовали, чтобы свертать страницу. Да. И два.. Еще три ее в приоритет повысили. А, -а, -а. а вот я, например, я что, ради интереса понижу приоритет. Станет а вот двойка. Пони... О, изменилось. Три, три стало. То есть таким образом, видите, мы в реальном времени, в общем-то, понимаем, и это самое главное, отпечатывается. Мы не просто болтаем. А и ставим задачи и понимаем, кто готов что-то делать или не делать и так далее. Ну, по сути, да, это уже, уже, уже документ, уже информация, которая не просто слова. Хорошо. А теперь э, кто-то один может взяться за, эту, за решение этой проблемы? Да. А берётся, можно на... один ответственный берется и, и потом появляется кнопка в тех что процессе там можно присоединяться да это кто готов присоединиться помочь выполнению этой задачи так я короче все да. тестовые задачки отменил угу. они в в отменено валяются если очень надо можно будет восстановить у меня вот здесь какое-то сообщение вылезло Uh, не знаю, у других есть это сообщение. Ну, скриншот сделаю. В таких случаях лучше делать скриншоты. Ну, это, а видимо, связано тем, что одновременно кто-то попытал. То есть одновременно попытались отредактировать одну и ту же штуку. Но ты ее отредактировал в тот момент, пока у тебя. Пока ты не получил э, текущую версию. То есть. Это вот называется блокировка этих, как он называется, параллельных потоков. Короче, нельзя одновременно редактировать, вот прямо вот в одну и ту же секунду, видимо. Тем не менее, такое а, возможно. Вот скриншот. Я его вот так вот на ItMages выложил. У меня выглядит так. Ну у меня тоже такое было, но я это не, не важно такая штука, ее можно закрыть, там крестик я есть. Я выкидываю в чат ВКонтакте. Чего ты делаешь? Я что-то выкидываю в чат ВКонтакте. там тоже ошибки, ошибки, которые были. Okay. Окей. Ну хорошо, вот Кость, давай тогда. Ну, по крайней мере, оно не умерло, то есть, ну, и полностью весь сайт не опрокинулся из-за того, что мы тут что-то делаем. То есть, э, в принципе... Это будет сотня. Чего, нас? Нет, вот для этого нам нужно, ребята, его исследовать, насколько он, вот же open source, естественно, там же как, так же люди пишут, как пишут, поэтому тут надо пробовать смотреть. Мы либо сами можем исправить ошибку, либо написать им, что вот есть такая ошибка, разберитесь, пожалуйста, если кому-то интересно. Вот, то есть, этим open source хорош, что если нужно изменения внести, вы можете просто взять и сделать, если ждать не хочется вот например, а, видите, да. мы благодаря тому, что мы сейчас в команде попробовали это сделать вот блок попробовали, не сработал бы. видите, вот так а вот одному непонятно бы это ну да так а, ну, вот. ну что, начнем с так, ну допустим, начать. Вот, э -э вот она появилась в процессе. У нибудь появилась уже. Я ничего не вижу. Значит еще она как-то с задержкой обновляется. Вот у меня появилась версталь страницу человека. Вот, и там есть кнопка должна быть присоединиться. Да, есть кнопка присоединиться. Кто готов присоединяться к да, Слушайте, я перезапущу, потому что у меня ошибки. Да, вот эти На ну, странице обнови. А, просто страницу да. можно становить для начала. Да, да, да. У меня, кстати, ни одна ошибка до сих пор не вылежу. Ну вот как-то да, у кого-то вылазит, у а кого-то нет. О, я, я это смотрю, ну, чтоб снимали да. на Chrome, на Linus 7. У, Форма, у меня да? у меня одна ошибка была, перезагрузил, перезагрузил сайт, все нормально. Все. Вот. Ну как-то так. Ну нормально. В целом, для open source я считаю нормально абсолютно. Я открываю эту задачу, и там получается, что только я и больше никого не вижу. Сверстать про них человека? Да-да. Да, да. да а, я... нет, нет, нет, это Данил Дашкевич, это название, это имя того, кто создал задачу. А, а кто принимает участие, где? Посмотреть? Это присоединиться, кнопку. А, полный экран, вот. наверное, надо нажать. Ты присоединился? Mm -hmm. А, полный экран. <связывание> да, создано. Данилом Дашкевичем, владелец сейчас я, потому что... Подожди, а почему не статус завершено? Странно. А кнопка закончить есть. Это какая-то вот непонятная вещь. О, есть кнопка следить. О. Нет, статус я вижу изменен снова в комиссии. Где ты видишь такое, что завершено? <связывание> Статус изменено, снова Короче, это неправильный период. Комитет, это не завершено, а в процессе. В процессе, да. То есть кто. Ну, ручился, грубо говоря, если. Или поручился, да. Да. Если прям переводить до, до слова. Вот. Ярослав, у тебя есть кнопка присоединиться там или нет? Да, есть. Вот я. Сейчас, секунду. Во-первых, я вижу то, что Константин, и рядом кнопка «Присоединиться», да? Да, он вот, ну, Нажимает. Так, что он тут написал? Вы действительно хотите делать это? Да. да. Вот. Но, и дальше присоединилось остановить нет. или закончить? А что значит остановить? Остановить а, это... Остановить. Ну да, то есть ты можешь вы, сбросить вы... свою ответственность за участие в процессе. То есть отменить присоединение. Да, а закончить это сделать так, чтобы задача перешла в статус э, сделано. Ага, вот. Владелец Константин Диченко, регистрация ПО Ярослав Логинов, Дашкевич Данил. И создан Дарошкевич, да нет, 12 минут назад. А, ну, видимо, видимо владелец, тот, тот, кто сейчас ответственно за нее, а регистрация, это был, это тот, кто участвует. Вот что это такое. Но это вполне логично, потому что тот, кто предложил идею, это не тот, кто ее идею реализует. Да, но он ее создал, и это записано здесь, 12 минут назад. Я создал, а соединились именно для выполнения. У меня проблема, я не могу вот, допустим, присоединиться. Ну я сейчас вот. А ски... что у тебя скишет? Ошибка Я скинул скрин, у меня тут, ну, статус завершено, есть, э, ну, в общем, говоря подключиться у меня, но ну, присоединиться у меня этой кнопки нет просто, я ее не вижу. Ну, попробуй обновить всю страницу. Пробовал, обновлял только что. И она у тебя все равно в первом списке, да, в новых. Угу, да. Нет, у меня во втором, в, в прогрессе. Сейчас попробую еще раз обновиться. Сейчас обновлю. Новый. Все равно у новых. Вертайс... А, кстати, там есть та же кнопка обновить. Где она? Она красненькая. Там а. есть новый объект, а есть обновить. О, подожди, теперь нормально, все, есть. О. Я открыл браузер, а надо было, наверное, нажать кнопочку обновить. Все нормально, работает. И попробуй добавить теперь. Сейчас открываю. Так, чем мне тут надо нажать еще раз? Там должна быть кнопка присоединиться. инструментов следить присоединении ага. есть присоединился все а, хорошо да. так, вот здесь красный, еще красный. давайте еще про деньги да. а, вот э, вообще здесь вот в этом насколько я понял можно э, назначать некую стоимость выполнение того или иного задания. Да. И вот, а, если вопросик, вопросительный знак а, нажать, то тут отображается не знаю, ре реально, легко и супер тяжело. То есть, это сложность задания, да? Да. И в зависимости от сложности, потом у человека будут кредиты Правильно. в итоге по завершению да, да, да, все проекта. Вот, а как, как как установить эти кредиты здесь? Ну, смотрите, я как видео смотрел, есть видео на английском языке по этим кредитам, в принципе. И, и, и, в принципе, ну на YouTube можно его найти. Вот, то есть BetterMins, там и стимейт, так и есть. И там расчет как идет? Сначала каждый сам назначает, вот, ну, сколько стоит эта работа, например, там. Ну, сам вот, по ощущениям, да? Понятно и все это делают, но никто этого не видит, грубо говоря. А потом в конце, когда эта работа сделана, как бы идет сверение результатов, кто сколько считал реально, а это все как бы открывает и понятно, ну как сказать, усредняется что ли все вот это вот, очень грамотно. В общем, надо видео посмотреть. Мне, как раз, словами тяжело посмотреть, даже если не понимаю английского, все равно можно там что-то понять, как это примерно происходит. Ну вот смотри, тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь видеороликов. Ну, там а сейчас надо найду сейчас скину его для... да там их немного там легко там найти было я быстро нашел ну, да вот список видеороликов и там вот именно вот про эти кредиты есть один ролик сейчас если найду и... Ну там оно как получается по процентному соотношению как-то подсчитывает все в конце. Ну так так сходу не скажу. Там как система-то, конечно, какая-то такая, ну, достаточно, скажем, демократическая сделана. Но вот как бы досконально я тоже не могу сказать, это надо, чтобы кто-то на английском просто тупо сидел и перевел бы это все. Ну вот, кстати, расскажу. Вчера мы о, Господи, в воскресенье мы ходили, а, значит, биовегетарий, да, там а, завершение строительства. И были результаты озвучены. результаты следующие. Значит, всего потрачено 540 человек часов. Участвовало 31 человек. Из них там один человек сделал больше всего вклада. Это 5%, который выражается как? То есть он затратил ну, там, порядка не знаю, там, 20 часов да, своих. Вот. Ну и другие люди. Люди тоже участвовали там, даже я участвовал, и дали значок. То есть получается, вклад каждого учтен. Всегда можно посмотреть, кто больше, кто меньше сделал. И это соревновательный такой эффект имеет. Когда можно посмотреть и узнать, что этот человек круче, чем я, да по какому-то параметру, у него длиннее, толще, там или часов побольше, то... Это становится круто, это повод для гордости. И это является мотивацией. А вся наша жизнь ⁇ это игра, и в игровой форме даже виртуальные единицы, баллы получения, да, это уже большая мотивация, как мне кажется. Поэтому это интересно. Сейчас посмотрим. привет привет я тут отходил посмотрим видеоролик да? Mm. Ярослав, ты уверен, что именно этот ролик нужно смотреть? Я не уверен. Я вообще не знаю. Это ролик про ретроспективу. Это оценки команд. То есть в целом репутация, по сути. Ну, эту ссылку не я скинул. А кто? А, Дмитрий. Так. С первого взгляда все понятно. Но потом начинаешь углубляться, становится ничего не понятно. Ну я вижу, тут кредиты есть. Да, можно оценивать задачи. А нужно модуль включить, сейчас я его включу. Моды? Там Ху. есть еще дополнение. Модули есть, да. Вот я кредит а -а. подключаю, сохранить. Вот. Там еще документы есть, вики, обсуждения, моушинс и новости. Так, ну, все, где-то я добавил включать. Так, сейчас посмотрим. Обновить. Да, ребят, я скинул это видео, не обязательно сейчас смотреть. Его можно посмотреть, потом... Ну вот, бы... теперь, если создается задача, то там вместо стандартной оценки было, когда, типа, сложно просто, средняя сложность, и, типа, не знаю, теперь в кредитах сколько. 20, там, 100, 200 и так далее. Не знаю, или конкретное число. Хотя нет конкретного а, числа. Так, а те созданы, которые уже их можно поменять наверное а нет уже не один по крайней мере не вижу как это ну хорошо тогда давайте эта задача она будет пока не оцениваемая да ну да я я бы пока в кредиты бы не уникал надо нам разобраться просто с самой системы а в кредит это уж последнюю очередь это как бы модуль это опциональная такая штука Просто это еще э, как бы другой способ оценки. По сути, получается, мы либо оцениваем, по сути, просто на словах, да, типа это сложно просто в средней сложности, да, либо не знаем, либо мы это оцениваем э, тем, что мы поручаемся тому, кто выполнит это, э, выплатить эту, эту награду, по сути. А, кстати, сколько времени уже прошло с записи? Сейчас скажу, час пятьдесят Ну, у меня час пятьдесят Ага. А, ну, давайте переходить уже тогда к делу. То есть еще один час, да, берем? Ну, здесь такой вопрос: если вы хотите, если есть здесь кто наблюдать как делается верстка можете оставаться если хотите в этом поучаствовать тоже можете оставаться если вам это все не интересно то мы предлагаем включиться потому что время наше нужно экономить потом все равно в записи сможете посмотреть ну я предлагаю вот хоть э, остаться пока потому что вот эта задача да то есть я, ну, я бы хотел конечно видеть результат в виде двух страничек мы сейчас проходим в интернете то есть вот так ну я взял задачу а -а -а и эти две странички сделать так ну сейчас пока мы на одну завели потом заведем на вторую да. а, у меня вопрос ко всем остальным Евгению Диме и Виктору вы как у вас свободное время сейчас есть как минимум понаблюдать за процессом. Да, у меня есть еще часик. Я остаюсь наблюдать. Да. И, и, так, ну все, тогда э, делать да. что, что я предлагаю? Как мы это будем делать? Э, кто будет участвовать? Кто на видео? Сейчас я ссылку еще разкину. Так, транслирую. транслирую. Так, ну остановлю запись и снова начну. Будет два видеоролика. Как удобно. У меня будет один, наверное. Хотя могу, наверное, тоже остановить.